Грандиозный музыкальный марафон, всемирно известные исполнители, премьерные спектакли Большого театра Беларуси и нашумевшая постановка Одесского оперного театра «Пиковая дама». С 14 по 20 декабря Минский международный рождественский оперный форум. Генеральный партнер проекта «Банк Белвеб.